Итак, добрый вечер, дорогие друзья, всем привет, привет, меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня у нас с вами очень важная тема, мы будем рассматривать обзор методов рекрутирования вообще на интернет рынке, ну и в принципе в общем. Давайте мы с вами разберемся, что такое сетевой маркетинг, для того, чтобы понять вообще, что такое рекрутинг. Да? Сетевой маркетинг был придуман в Америке, и он был придуман не просто так, то есть это самый быстрый и самый дешевый способ, скажем так, да, доставки товара, любого товара, да, от самого производителя, с его собственного производства, до, соответственно, клиента. То есть, здесь как раз, вот как на картинке, да, производство и производитель, и стрелочка напрямую идет к самому потребителю, к самому клиенту. То есть, у нас отсутствует, скажем так, цепочка различных э, накруток до да, да, каких-то складов каких-то супермагазинов которые накручивают по э, 20 30 40 50 а то и 200 процентов на товар да и в итоге э, в обычном магазине этот товар мы приобретаем с вами конечно же уже с огромнейшей наценкой <coughs> в отличие от тетевого маркетинга э, максимум что может иметь э, производитель это собственный склад Допустим, в какой-то стране, вот в том числе, да, что вот у нас происходит, у нас производство в Европе в большинстве случаев, да, компания построила свой склад в Москве, и со склада в Москве уже нам по прямой, по транспортной компании рассылает каждому свой заказ. Конечно же, здесь мы очень много экономим на различных наценках, плюс компания нам дает дополнительные скидки. И плюс, конечно же, нам компания дает э, с вами э, возможность строить бизнес. Так вот, э, смотрите, чтобы я вернее, да, скажем так, покупатель э, данного э, в данном сетевом маркетинге в данном магазине, пусть будет этот магазин Биоси, да покупаю э, хороший качественный товар причем имею большую скидку и естественно я об этом буду рассказывать своим знакомым друзьям и не друзьям как говорится да? и вот люди уже сегодня говорят что да я тоже хочу точно так же как и ты покупать со скидкой для того чтобы мне не э, подстраиваться под этого человека да не заказывать на себя потом внести ему я просто регистрирую этого человека компанию и даю ему возможность вместе с компанией покупать точно так же со скидкой ну и при возможности строить бизнес так вот как раз вот это приглашение человека э, в, в компанию до да, в которой ты находишься и есть э, такое вот э, интересное слово как рекрутинг то есть мы при это по сути приглашение людей что же э, как я сказала, да, что компания э, дает нам, во-первых, возможность большую, э, покупать товар со скидкой, э, о, грубо говоря, прямо со склада, да, производителя. Э, компания дает нам возможность, конечно же, строить бизнес, то есть э, за тех людей, которых мы приводим, на скидку на потребление либо на бизнес неважно но мы привели человека который будет пользоваться данной продукцией так вот за это нас будет компания очень сильно благодарить и для этого существует вот такой вот маркетинг план маркетинг таблица я ее рассказывать не буду потому что у нас есть специальное обучение по маркетинг плану но хочу сказать что за тех людей которые вы приводите вы э, можете получать э, до 23 процентов со всего вашего товарооборота в денежном вознаграждении да, плюс ко всему имея скажем так большой запас вот своей структуры да вы еще и можете рассчитывать на различные премии на свой э, рост на свой классный бизнес на путешествие на квартиру на машину в общем это можно говорить бесконечно на что можно рассчитывать когда вы приходите в сетевой маркетинг и люди которые сюда приходят и, и понимают да смысл сетевого маркетинга уже очень сложно этого человека выдернуть и перевести допустим на а, обычный об, об, обычный бизнес Итак, давайте посмотрим в итоге, что же э, э, за такое рекрутинг, да, какие виды рекрутинга вообще существуют, что это за приглашение. Итак, виды рекрутинга мы можем разделить на два, это теплый рынок и холодный рынок. А теплый рынок это, в общем-то, все ваши близкие родные знакомые с кем вы когда-то учились ходили в детский сад в школу в институт работали вместе и так далее возможно у вас дети играли в одной песочнице знаете как я говорю что если вы с человеком знакомы больше чем 15 минут то это ваш хороший знакомый и вы его можете включать в теплый рынок кстати теплый рынок дает очень хороший старт очень хорошие возможности да когда особенно новичок приходит в компанию и осваивает другие методы рекрутирования теплый рынок спасает скажем так очень хорошо очень мощно потому что вот я сама до да, прошла скажем так все стадии различные методы рекрутирования и могу сказать что первые мои шаги были как раз основаны на теплом рынке потому что ходить Кому-то предлагать каталог к незнакомым людям для меня это было, конечно, сложновато, хотя я делала все, абсолютно все. И, конечно, я начинала с теплого рынка. Ну, холодный рынок, это всем понятно, это абсолютно незнакомые вам люди. Итак, давайте посмотрим, какие же методы рекрутирования вообще существуют на теплом и на холодном рынке. Теплый рынок, это, конечно, ваши знакомые, я еще рассказала. И всегда его нужно начинать именно со списка знакомых. То есть вы открываете свою тетрадочку и начинаете писать список знакомых. У нас есть прекрасный вебинар по работе с теплым рынком. Кому это интересно, вам нужно обязательно его посмотреть. Так вот, список знакомых, вы его пишете и после того, как вы его полностью составили, вы начинаете, конечно уже же, с ним работать. Ну, как с ним работать, да? Вы можете встретиться в офисе, если вы находитесь на земле, если есть офис нашей компании, да, если ваш спонсор там находится в этом офисе, то вы можете для поддержки, да, как бы пригласить своего спонсора, пригласить своих знакомых в офис и пообщаться там, рассказать им и маркетинг, и об возможностях. Ну, конечно же, различные мастер-классы, да, Показы каталога, тестирование различной продукции, встречи также можно делать дома, допустим, за чашечкой чая, да, в кафе, если вы как бы не хотите дома, стесняетесь чего-то там, боитесь, да. Помимо этого, конечно же, в звонках своим знакомым, своим друзьям, своим близким не забывайте обмолвиться, в какой компании вы сейчас находитесь, да, какие возможности, какая продукция у нас, то есть это все очень-очень важно. Конечно же, сейчас на теплом рынке можно рекрутировать и в социальных сетях, потому что многие люди разъезжаются не то что по разным странам, разным городам, да, они разъезжаются по разным странам. И, конечно же, социальные сети сейчас нас с вами спасают и дают возможность выйти на контакт со своими друзьями, со своими знакомыми, может быть, со своими родственниками, которые уехали или переехали в другой город, в другую страну, в другую местность. Это, конечно, все очень здорово. Дальше. Это вот теплый рынок. То есть методы, в общем-то, не изменились. Они э, как были, так и остались и дают, и были, и дают, и будут давать хорошие результаты, потому что теплый рынок есть теплый рынок. Возможно, на бизнес в этих людей, ну, не приведете, да, потому что они всегда относятся более такой, э, скажем, э, я подожду, когда ты вырастешь, да, а потом я посмотрю, буду я с тобой или нет. Но приобрести продукцию, сделать вам ЛТО помочь, э, теплый рынок это всегда огромная-огромная помощь. Холодный рынок это точно так же, он может быть как офлайн, так и онлайн. Офлайн это э, работа, скажем так, на земле, рекрутирование, приглашение людей, незнакомых, да, с земли. Как это делается? Раздаются листовки, э, берется анкетирование. Берется, выносится промостойка на улице, где-нибудь возле большого центра, да, берутся пробники, производится тестирование, показывается каталог, берете тех людей, которые приходят к вам, незнакомые, у них обязательно берете рекомендации, Делайте различные мастер-классы, акции, там, например, подарок другу и многое-многое-многое другое хочу сказать что и это тоже я прошла и точно так же я работала и раздавала листовки и анкетировала и стояла с промостойкой, показывая пробники и каталог и собирала великолепные заказы и вы знаете в свое время тоже это очень очень хорошо мне помогло и вышли достаточно на высокий уровень, да, в компании. И э, я скажу, что офлайн тоже, в общем-то, работает и будет работать, потому что вы, наверное, каждый раз, заходя э, в какой-то супермаркет, да, получаете от кого-то листовочку. Все-таки вот эти вот листовочки, э, всякие анкеточки, да, э, подарочки, которые к нам, нам прикрепляют на эти листовочки, они все равно цепляют и будут цеплять, потому что вот это вот прямое ощущение, да, конечно же, его никуда не денешь. Что касается онлайн, где можно работать онлайн, да, это и социальные сети, то есть весь интернет, по сути, да, Или через электронную почту, через YouTube и так далее. Ну вот давайте с вами и посмотрим такие методы, как онлайн. То есть нас больше сегодня интересуют онлайн-методы, методы в интернете, как и чем все-таки удобно, выгодно, кому-то интересно, кому-то, ну вот кому как, да. Я сейчас вам просто. Моя задача состоит в том, чтобы вам рассказать, а ваша задача уже применять, либо не применять. Итак, онлайн-методы. Один из методов, э, очень старых методов, и он практикуется до сих пор, это, конечно же, метод спама. Но это сейчас называется метод спама, а раньше это была рассылка э, в личку э, различных сообщений, да, различные рекламы, бизнес-предложения напрямую вам в личку с помощью э, вручную это можно было делать да можно это делать с помощью рассылщика допустим какого-то писем можно с помощью ботов да вы наверное до сих пор сейчас получаете э, оформив какую-то дисконтную карту да на свой телефон как раз вот такие вот письма э, иногда они очень очень сильно раздражают нас но вот что делать э, как каким-то образом компания должна о себе напоминать так вот, такой вот метод, он а, раньше работал просто шикарно, когда только-только появился, да. А, но сейчас я скажу, что в нем практически остались одни минусы. Давайте посмотрим, что же такого, да. Ну, во-первых, я хотела сказать по поводу ботов. А, не ведитесь на боты. Боты а, в социальных сетях это скажем так, первые, первая ступень или первый шаг к вашей заморозке страниц. Буквально сегодня вы бот подключили, завтра вашей странички уже не будет. Поэтому различные рассылщики писем, боты и так далее вы лучше исключаете. Если вы все-таки хотите, хотите вернее, работать с спамом, да, вот вам ну, нравится этот метод, да, то пусть это будет все-таки вручную. Это раз, и во-вторых, боты, когда а, проходят по страничке, но не даже если мы параметры задаем, да, когда бот заходит на страничку, не видит он ни фотографии, ни что люди на этой страничке делают. И очень часто бывает, что он просто а, лайкает или отправляет письма каким-то фейковым страницам. Поэтому, если уж вы пользуетесь этим методом, то, пожалуйста, пользуйтесь вручную. Итак, давайте посмотрим минусы какие да, дает нам данный метод рассылка бизнес-предложения напрямую в личку вручную вручную рассыльщиком ботом неважно и так во первых затраты большое количество времени то есть вы тратите допустим чтобы разослать получить какой-то результат как минимум как минимум нужно разослать вот на сегодняшний день это от 300 до 1000 таких писем в день для того, чтобы получить свою регистрацию. Вот настолько сейчас стал этот метод, эм, скажем так, э, заполнен, да, и люди уже столько на получались вот этих вот писем, что чтобы вот выцепить своего человека, который еще не получал, а может быть получал, но просто э, не отвечал, да, на, на подобное письмо, то нужно от 300 до тысячи писем в день как минимум разослать. Вот и представьте, каждому человеку зайди посмотри профиль проверь до да, что живой не живой этот человек и отправь это письмо дальше конечно же если вы все-таки доходите до регистрации по этому методу то люди приходят в основном с нуля то есть если человек уже работал в бизнесе до да, в сетевом бизнесе в млм бизнесе да, если он работал и вы кинули ему подобное письмо допустим от какой-то компании да допустим от нашей компании то я вам говорю что Точно, вот практически на 90%, на 99%, что если ему даже понравилось это предложение, человек пойдет, скорее всего, в YouTube или еще куда-то, чтобы посмотреть, что это за компания. И в большинстве случаев он от вас уйдет и куда-то там зарегистрируется, кто ему понравился на YouTube или, возможно, у кого-то там какая-то красивая брендовая страничка. Поэтому в основном по этому методу приходят люди, которые не знают вообще ничего о сетевом маркетинге. И чтобы им это все объяснить, конечно же, нужны ну, ваши силы, скажем так. Большой негатив от огромного, скажем, предложения да, на сегодняшний день люди получают по несколько раз даже в день некоторые такие письма да, с приглашением в различные компании конечно же их начинает это все раздражать многие закрывают профили даже вообще не хотят ни с кем общаться даже если вы там предлагаете дружбу да вот у меня была такая ситуация что я зашла в обычный в открытый профиль просто зашла на страничку посмотрела человека и вышла не ставив ему ни лайка да будете посланником не ставила даже ни лайка ни друзья ничего не приглашала и я получила такую огромную петицию от человека что какого вы права зашли ко мне на страничку вы меня посмотрели то есть вы хотите мне что-то предложить но я зашла с брендовой страницы то есть у меня там все красиво конечно же написано и про биоси в том числе и когда она зашла посмотрела кто зашел вы хотите мне предложить не надо мне ничего предлагать я все равно то есть я в ответ, не успев ничего, не сказав, не написав, я даже лайкнуть ничего не успела. То есть, вот такую огромную петицию, конечно же, я получила в ответ. Поэтому, вот смотрите, негатив есть негатив. Дальше. Ф таким методом очень сильно блокируют ваши социальные странички. Люди не просто нажимают на ваше сообщение и отправляют его в спам, Люди выходят прямо на вас, открывают вашу страницу и прямо стараются заблокировать именно вас, ваш профиль. Поэтому э, очень часто бывает так, что э, не успел разослать, когда э, ваш профиль уже ушел в блокировку. Дальше. Э, конечно же, много пустых регистраций. То есть, если есть регистрации, то не все они э, в полном объеме. Почему? Ну, потому что... Я, как уже сказала, люди приходят с нуля, а если человек приходит с нуля, пока он разберется, вникнет, и когда он вникает, что здесь нужно работать, оказывается, человек сливается. Но это много роликов снято на эту тему, да, почему наши новички, особенно которые вот приходят по таким методам, куда-то убегают, куда-то сливаются. Ну и, конечно же, низкие результаты роста. Здесь как вот не крути, работая таким методом, быстро вы, конечно же, не вырастите. Итак, следующий метод, один из следующих методов, это метод массового охвата или так называемый называемый быстрый рекрутинг без спама. Что значит без спама? Когда люди напрямую к вам обращаются за информацией но они не просто вот к вам до да, обратили за информацией а они увидели возможно ваше объявление ваш комментарий какой-то да где-то вот и э, их заинтересовало чем же вы занимаетесь и они вам пишут чем вы занимаетесь что за компания что мне нужно делать и так далее и здесь вы конечно уже чувствуете себя э, скажем так выше над человеком то есть вы ему Рассказываете, да, потому что человек пришел к вам сам, то есть вы его никуда не тащили, да, и, естественно, на спам он не нажимает, потому что человек сам попросился к вам, и вы ему говорите то, что он просит, то есть отвечаете на его вопросы. Что за объявление, да? Но ну, это обычное объявление о работе, либо какие-то небольшие комментарии о работе, да. Где вы их можете оставлять? На досках бесплатных объявлений, да, БДО, в различных группах, да, по интересам, в каких-то интересных публикациях, да, которые вы сами, допустим, делаете. И вы знаете, что эта публикация будет массовая. Ну, например, вы там создали какой-то гороскоп очень-очень интересный, то туда вы можете то же самое оставить свое объявление. То есть ваша задача разместить объявление в том месте, где находится массовое скопление людей. Вот это вот основная задача для того, чтобы эти люди могли самостоятельно посмотреть ваше объявление и решить, нужно им это или нет, а потом уже, конечно же, спрашивать вас. Итак, плюсы этого, этого метода, да, это, конечно же, экономия времени по сравнению со спамом, потому что... Мы печатаем свои объявления как раз в тех местах, где уже заранее очень много людей. И если вы, допустим, поместили свое объявление в группу о работе, да, в которой состоит 10, там, 20 или 30 тысяч подписчиков, да, ну, представьте, а вы всего одно объявление, да, поместили свое, представьте, сколько народу его увидит. Естественно, это большая экономия времени. Дальше. Большое количество регистраций. Да, действительно, если делать хороший охват, да то может быть, ну я вам говорю, что и 5, и там хоть 10 может быть регистраций. Смотря какой вы охват делаете. Но обычно работая таким методом, 2-3 регистрации в день бывает очень часто. Но для этого нужна регулярность, то есть регулярно делать определенные действия, ну и соответственно делать тот необходимый охват, который требуется для ваших регистраций какой еще плюс большой да вот в этом методе это постоянное движение причем не важно что у тебя люди сливаются да но тут же есть постоянно очень большой поток входа да и вот тебе кажется что это все время двигается что какой-то народ тусуется что все что-то пишут, что-то делает куда-то все куда-то все движется куда-то все перемещается и это вот но ну, не дает закиснуть скажем так новичкам это конечно такая знаете эмоциональная такая психологическая поддержка что ли вот этого быстрого движения да это как когда мы говорим о построении ветки да вот допустим морковкой когда видит человек что у него растет растет растет кажется о это супер ну вот тут примерно эффект то же самое когда ты видишь что к тебе кто-то вливается ты не считаешь сколько выливается да, у тебя из сосуда но главное что вливается и э, что-то тут происходит вот и это дает человеку конечно большой стимул какие минусы очень много времени уходит на обработку клиента и партнеров не всегда бывает так что когда вам отправили запрос вы дали бизнес предложение и пару слов до да, сказали и человек сказал да я регистрируюсь иногда доходит до того что мы переписываемся с сутками с человеком до да, пытаясь его вывести на регистрацию и на это и вот если вот у вас бывает, у меня бывало так, что откликов было и 20, и 50 откликов, да, и ты должна вот с ними со всеми работать. И бывало так, что после того, как он вот разместил объявление, то день, два, три... Тебе просто некогда да, еще раз разместить объявление, потому что ты постоянно пишешь, переговариваешься, ведешься какие-то собеседования, пытаешься вывести людей на регистрацию. Конечно, на это уходит очень-очень много времени. И при этом, конечно же, вы получаете много отказов, потому что э, люди э, вроде бы цепляются, да, но когда до них доходит, опять же, что нужно работать, да, допустим, или что нужно сделать заказ, или еще что-то, да, то вы э, получаете э, отказ, да, что нет, я не готов, я подумаю и так далее. Ну, это э, такой метод, э, много вам идут, идет запроса, но и в то же время идет большой-большой отсек. Но, однако же, и регистрации этим методом достаточно немало. Дальше, много пустых. Регистрации приходит, потому что, опять же, да, это люди, приходящие с нуля. То есть это обычно не сетевики. Это люди, которые, в общем-то, ничего не знают. Они увидели предложение да, о работе. там Требуется там, продвижение, да, в, допустим, какого-то бренда да, в социальной сети но не понимают люди как что где почем да когда они уже зарегистрировались проходят пару уроков понимают смысл да ну, вот решают что видимо им это не нужно поэтому вот очень много точно также пустых регистраций. ну и блокировка страница но само собой разумеющиеся в данном методе потому что все таки идет бурная переписка на страничке да обязательно и очень часто, конечно, вот текст берете один и тот же, потому что вот вы чувствуете, что этот текст идет да, на регистрацию, и вы его берете, вы его вставляете, вы его делаете, ну и, естественно, блокируют, и блокируют за перебор рассылки объявлений модераторы поэтому в общем то можно им работать если э, соблюдать э, количество объявлений до да, правила общения и правила переписки да вот это вот нужно обязательно учесть а так в общем-то метод дает э, быстрые регистрации особенно для тех людей которые вот только только с нами ну, к нам присоединился и пришел и еще один из основных методов который дает скажем так, очень-очень хорошую стабильность, это, конечно, развитие бренда. Как развивать бренд, где его развивать, да? Ну, во-первых, вообще во всем интернете развивают бренд. Вообще, бренд, давайте разберемся, что такое бренд, да? бренд это, скажем так, известная марка, да, или известное имя, да, которое ассоциируется с чем-то, с кем-то, да, с какой-то продукцией, с каким-то бизнесом и так далее. То есть это и будет бренд. Вот это вот данное имя. То есть мы стараемся сделать свое собственное имя бренда. Где мы его будем развивать? Мы будем развивать его, конечно же, во всем интернете, с помощью, например, собственных сайтов, блогов, пабликов, да. То есть ради бога создавайте, много есть как сказать, конструкторов для сайта, для, сайта да, для собственного, можно блоги создавать, это абсолютно бесплатно. Да? Пожалуйста, продвигайте, узнавайте, все в интернете есть, паблики, группы и так далее. Социальные сети стали вообще основным из методов развития бренда. И, по-моему, ни один представитель любой компании сейчас в социальной сети ну, скажем так, обязательно будет развивать свой собственный бренд. И, конечно же, это канал YouTube, да, и различные, различные видео, да, через канал YouTube, который мы снимаем, ну, и также прямые трансляции, которые точно так же можно сделать через канал YouTube и социальные сети. Давайте посмотрим, какие плюсы идут у этого метода. Ну, во-первых, еще раз я сказала, да, что это бренд. Бренд – это известность. То есть, когда вы становитесь известным, когда вы становитесь популярным, вас начинают искать сами. Не вы. Вас начинают искать сами, вас начинают рекомендовать. Да? Кто-то где-то поговорил, говорит, а да ты посмотри вот это вот видео, а ты вот зайди вот на эту вот страничку. Вот такие э, рекомендации о, от ваших друзей, от ваших знакомых дают огромный-огромный толчок и развития вашему собственному бренду. Да? Чем больше людей вас смотрит тем больше людей на вас подписываются да, тем больше вы вызываете доверие у этих людей а соответственно да мы переходим сразу к пункту 2 получаются качественные регистрации то есть люди вам доверяют люди понимают да о чем вообще вы говорите то есть они не просто на вас посмотрели и побежали к вам регистрироваться да Люди, скорее всего, что посмотрят хорошо ваш канал YouTube, изучат ваши странички в социальных сетях, да, если, возможно, у вас есть сайты или блоги посмотрят, да, и э, уже пощупав вас со всех сторон, приходят к вам, да, уже готовые работать. Вот здесь как раз вот это вот готовые работать и есть отличие, да, от других методов. Когда к вам приходят по массовому методу рекрутирования, вас спрашивают, а что у вас за работа, а что вы делаете, да? А когда к вам приходят на бренд, обычно человек говорит, я хочу работать с тобой, я хочу работать как ты. Я хочу делать то же самое, что делаешь ты. Что мне конкретно нужно в данный момент сделать, чтобы я вот стал таким же, вот, ну, скажем так, похожим на тебя. То есть человек уже готовый приходит, возможно, он уже давно был в каких-то там сетевых компаниях, у него где-то чего-то не получилось, разочарование, это не важно. Но, посмотрев вас на ютубе, на в социальных сетях, Человек приходит и уже четко говорит, что я пришел к тебе, я готов зарегистрироваться. Вот это вот называется качественной регистрации. Не надо человеку мучить, не надо человека, да, мучить там, объяснять, что такое сетевая, что такое MLM, да, что нужно делать заказ и так далее. Ты просто четко даешь то-то, то-то, то-то, и человек это выполняет, потому что он понимает, что он хочет достигнуть, скажем так, Целью он хочет получать хорошие деньги. Что еще дает? Да, объясняю что такое ЛТО. То есть человек когда приходит качественный, то есть тут просто ты даешь обучение. Возможно, ты его просто сориентируешь, допустим, по доставке, по каким-то вопросам, по маркетингу. Неважно, он задаст пару вопросов, но это будут вопросы профессионалы для того, чтобы у него сложилось общая понимание допустим твоей компании или твоего бизнеса вот и все что еще дает нам с вами развитие бренда это так называемый долгосрочный рекрутинг что это значит да? я сравниваю вот развитие бренда с костром когда вы хотите разжечь костер, да, вы собираете много щепок, дров, я не знаю, хвороста, да, складываете большую, ну, чтобы это был классный большой такой костер, да, складываете большую кучу, поджигаете, он разгорается, становится ярким, красивым, да, горит. Дальше, для того, чтобы этот костер горел, не нужно постоянно потом вот эту вот кучу нагребать, достаточно подкидывать в него дрова периодически. Вот это дает как раз вот этот вот долгосрочный рекрутинг. То есть, когда вы сделаете свой бренд классным, красивым, узнаваемым, вы будете его просто поддерживать и при этом получать великолепный, классный, качественный результат. Дальше, что еще? Это минимум действий. Что значит минимум действий? Конечно же, разместить там а, посты да, в социальных сетях, это то, что нужно будет делать да, с брендом. Снимать собственное видео, возможно, делать какие-то прямые эфиры. Это можно сейчас с помощью различных программ, ну, прям минимизировать, я не знаю, написать посты на всю неделю они будут у вас выкладываться автоматически публиковаться да? можно в один день записать допустим несколько видео и два раза в неделю это видео загружать на свой канал youtube пожалуйста то есть развитие бренда вас скажем так освобождает от огромных действий которые необходимо делать при массовом рекрутинге или при работе с спамом но Здесь большое но. Действия должны быть наши, обязательно качественными. То есть должно быть качественное видео, должен быть качественный контент, должна быть качественная фотография. То есть бренд требует красоту и качество. То есть насколько вы четко пропустите через себя информацию, подадите это вашим зрителям, вашим читателям, вот настолько вы и получите отдачу. Вот это вот, конечно, нужно понимать, но э, как раз вот это вот, э, сказать, э, вот это написание контента, видеоконтента, да, э, как раз и дает, устанавливает вот это доверие э, с вашими, э, скажем так, потенциальными, с вашими клиентами и с вашими будущими партнерами. Небольшой минус или не минус, я не знаю, как это назвать, но это вот система самого бренда, что для развития бренда, конечно же, требуется время, но и терпение. Это очень важно, и это, конечно же, обязательно. Потому что первые регистрации к вам могут начать поступать только через три месяца, если, конечно же, вы будете выполнять четко по плану изо дня в день те действия, которые необходимы при развитии бренда. Потому что развитие бренда от случая к случаю невозможно, не будет его, не, не, ну вот не разовьете вы бренд. Это то же самое, что поджег сегодня костер, он затух, а завтра снова его заново разжигать. Вот тот же самый бренд. Вы его зажгли, и вы вы должны разжигать до тех пор, пока он не разгорится ярким пламенем. Это может наступить через три месяца, через 6 месяцев. Я не знаю кто как действует, кто как будет снимать. Вот. И для этого, конечно же, нужно терпение, потому что многие приходят и говорят, что я хочу здесь и сейчас. Но, к сожалению, как бы вы все классно не делали, на бренд нужно, конечно, время. И подводя итог, да, я хочу сказать, что именно развитие бренда дает качественный, стабильный рост, устойчивой структуры и реально удовлетворение от работы. Вот я вам серьезно говорю, ребят, когда вы развиваете свой собственный бренд и к вам начинают приходить хорошие качественные регистрации, хорошие качественные партнеры, да, которым не нужно ничего объяснять и чего-то доказывать, вы получаете неслыханное удовлетворение действительно от той работы, которую вы сделали, и вам все время хочется дальше и дальше и дальше и дальше идти. Вот таким вот образом, в общем-то, складывается э -э -э, работа онлайн вот на нашем проекте хочу сказать что работать спамом да, наш международный интернет проект бизнес BOSC никого не заставляет в общем то мы работаем без спама но если вы пришли и если вам хочется и если у вас есть регистрация, и если вы к этому привыкли ради бога можете это делать чем отличается наш проект тем что мы никого вообще не заставляем ничего делать вы сами выбираете тот метод работы, который вам удобен, который вам нравится, и э, который вы считаете для вас э, более приемлемым. Ну, в общем-то, и все на сегодня. Э, если есть у кого вопросы, давайте задавайте. Э, ну, я думаю, нет, да, вопросов? Вопросов нет? Ну что ж, тогда... Э, Пожалуйста, тогда давайте до новых встреч, всем пока-пока, все вопросы свои обязательно задавайте в чате, мы всегда вас поддержим, всегда всем все расскажем. Большое всем спасибо, кто был, до новых встреч, с вами была Екатерина Хлопенко.